Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung. Просто. Так, дорогие друзья, в этом видео мы с вами будем искать телефон с помощью хлопков. Мы сейчас сделаем небольшой обзорчик данного, э, так скажем, приложения и, естественно, сразу же его и испытаем, как оно работает. Приложение начинается хлопни, чтобы найти. Скачать вы его сможете в описании видео. Давайте я сейчас сделаю так, как будто бы я устанавливал с самого начала, чтобы вам наглядно было понятно, что нужно дать, какие разрешения, чтобы это все дело у нас работало. Так, запускаем как будто бы впервые. Как вы видите, здесь сразу же вот такое приветственное меню. Добро пожаловать в хлопните для поиска. Перед стартом след, след, сделаем нужные установки. Идем дальше. Здесь разрешите для записи аудио. Требуется начать, чтобы разрешить для обнаружения звука хлопков. Все, конечно же разрешаем. Разрешили. И лучшее разрешение дать, наверное, навсегда, не как я. Дальше разрешение на доступ к камере. Я не знаю, правда, это зачем, Ну, давайте дадим и разрешение доступа к памяти. Так и разрешение доступ к вызову телефона. Все понятненько и вот так. Вот и все, присоединяйтесь к нам. Хорошо, смотрите, здесь сразу же выглядит настройка. Хлопните три раза, чтобы найти. А здесь у нас получается чувствительность. Да? Ну ладно, давайте пробовать. Еще раз пробуем, только я уйду еще дальше. Это все делается для настройки. Потерпите. Так, настроечку мы произвели. Я чувствительность увеличу и еще раз попробую. Вот так, как вы видели сейчас, и нажимаю «Готово». Теперь смотрите, значит, количество хлопков здесь нажали, можно изменить, допустим, на 2. Далее, расписание. Установите время, старта и остановки автоматически. Можно здесь задать, когда вы хотите, чтобы это происходило, чтобы оно включалось или не включалось. Установите пин-код для остановки тревоги. Можно сделать пин-код, кстати, и... А можно и не делать, тут уже как вы хотите. Дальше звук. Выбрать звук. Можно по умолчанию стоит сигнал сирена, такая вы ее услышите. Дальше вспышка, вибрация, мигание экрана. Автообнаружение после перезагрузки. Кстати, полезная штучка. Не находит, когда телефон заряжается. Не нарушайте разрешение. Возможно проигрывание музыки при режиме не беспокоить. Вот, нажали мы этот режимчик, теперь находим данное приложение, где оно у нас, вот оно, и даем ему разрешение. Все, нажали, теперь будем пробовать. Оно работает, когда смартфон выключен. Выключаем смартфон и хлопаем два раза. Тишина. А, извиняюсь, я ж его не включил. Включаем. И теперь пробуем. Выключили наш смартфончик. И теперь... Вот так происходит остановочка. Вы слышали сейчас, как работает его встроенный звук также можно выбрать рингтон или музыку пожалуйста готово нажали и выбрали то что вам нужно также и с музыкой здесь все эти параметры убираются и теперь давайте мы с вами проверим насколько далеко работает вообще данная настройка я сейчас уйду в коридор из зала я сижу в зале в коридоре примерно ну метра пять Пойду туда и там сейчас попробую. Похлопаю. Так, как вы слышали, с коридора сработало. Теперь пойду еще дальше. Уйду в другую комнату и там хлопну. сейчас как по какой-то причине он не сработал даже э, в том районе где сработал до этого попробую еще раз Короче, ребятушки, в пределах одной комнаты данное приложение будет работать отлично. У меня телефон Samsung Galaxy S21 Ultra. В принципе, у него очень отличные микрофоны. Возможно, нужно попробовать перенастроить его. Это приложение, оно будет работать лучше. Но вот это приложение, как я уже сказал, вы скачать сможете в описании видео. И, возможно, оно вам пригодится. У меня как бы с этим проблем нет, потому что есть часики. И здесь настроен поиск телефона, а также в обратном с телефона можно поискать часы спокойненько. И даже для этого не нужно Bluetooth соединение, достаточно чтобы они оба были в сети Wi-Fi. Вот как-то так.